Всем привет! В этом видео мы разберем работу модуля DisplaySuit. У нас есть объявление. Оно уводится в один столбец, мы разобьем его в два столбца. Для того, чтобы разбить два столбца, нам нужно установить модуль DisplaySuit. Давайте найдем его. UploadProjectDisplaySuit Вот этот вот модуль. Он уже есть для восьмой версии. Также, чтобы его установить, вам понадобится модуль layout layout плагин. Его также вам придется скачать. Он тоже есть для восьмой версии. Качайте два этих модуля. Устанавливайте. У меня они уже скачаны. Сейчас я их закину в папку модулис. Так, лоя плагин и Display Uit. Заходим, устанавливаем их, расширить. Display Uit. Нам нужно включить только один модуль, Display Uit. Ну и вот плагин. Отлично, модули включились. Теперь заходим в наш тип материала объявления. Ну, мы в прошлом уроке уже создавали тип материала объявления, добавили для него поля. Сейчас у меня есть поля имя продавца, категория, контактный телефон, фото и цена. Как я показал уже раньше, все это выводится в один столбец, по умолчанию вдруг Drupal. Давайте теперь зайдем в управление отображением. И после того, как вы установили модуль Display Suite, у вас появится вкладка Layout for имя вашего типа материала и Вы можете выбрать разные, разные макеты для вывода вашего типа материала. Можно выбрать две колонки, например. Можно, например, так, выбрать две колонки. Ну, давайте двухколонечный макет просто выберем. Вы можете просто посмотреть, какие макеты, повыбирать их. Можно выбрать, например, такой макет. То есть сверху у вас будет описание, картинка и справа все остальные поля. Давайте выберем такой макет, сохраним. Итак, в хедере у нас останется только описание, body. Слева у нас будет фотография, просто перетаскиваем в левую часть, и все остальные поля перетаскиваем в правую часть, имя продавца, категория, все довольно таки просто, здесь простой пользовательский интерфейс, берем за крестики, перетаскиваем в нужный регион, сохраняем, обновляем страницу, И у нас все разбилось по колонкам. Фотография, описание, сверху и другие поля справа. Ну, в принципе, все. Довольно-таки простой урок. Простой модуль с удобным интерфейсом. DisplaySuit. Используйте его в своем сайте. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Drupal.